Чище море. Рыба вкуснее. Собрались сегодня мы съездить до города Дибы и посетить рыбный рынок. Мы слышали о том, что это один из крупнейших рынков в Эмиратах. Рыбных рынков в Эмиратах. Не знаю, почему и с чем это связано. Может быть от того, что Диба находится как раз на границе с Аманом, а основная часть рыбы в Эмираты поставляется из Амана. Там более чистые места, чище море. Рыба вкуснее. От отелей добраться до Дибы непросто. Этот городок Аляка, по нашим меркам, деревня Аляка, она маленькая, и здесь нет такси. Хотя вот вижу, такси идет. А? нет прошел мимо разворачивается она идет на вызов вот сесть на такси практически невозможно вызвать через отель рецепшн, это будет в два то и в три раза дороже поэтому мы сейчас попробуем поймать машину прямо на трассе и доехать до рыбного рынка или просто до Дибы, а там уже как-то как, как повезет по моему нам несказанно повезло мы только вышли, и проезжающий мимо автомобиль желтого цвета, такси остановился, и похоже, похоже мы сейчас с комфортом доедем. Оля, спроси-ка у него, возьмет ли он нас до Куда? Спрашивай. Вот проезжаем. Отели, которые расположены вдоль береговой линии, их штук 5 или 6. Ротана. Два парня, взявшись за руки, идут. Откуда они, интересно? Какие замечательные кувшины. Для чего, интересно, они их используют? А в связи с тем, что рыбный рынок, оказывается, работает с пяти, мы решили, что надо провести время с пользой, и заехали в супермаркет или гипермаркет, Лушка наш любимый. Сейчас возьмем сыр, там что-то еще, может быть вкусненькое, а потом уже идем на рыбный рынок. То есть это что, сделай сам? Это тоже бирюзовый. Вот это, это фишмаркет. Да, Махмуд, тут вот значит у них идет торговля, я так понимаю, или это склады, печь с высокими минаретами. Вот Вот Оля Рыбацкая шкуна. А там две шкуны стоят, это покатать туристов. Они сделаны наподобие рыбацких лодок вот свежая рыба которую пригнали рыбаки наверное все таки это не утренний улов как ты думаешь оль это свежий улов потому что утром рано работает рынок и после пяти часов вечера Слушай, выбор здесь могут не резать Могут, они только целую тебе дадут, да. А мне, да. нам куда она целая? Ну, а ты не бери большую рыбину, такую-то не бери. Такую-то. Хамура. Хамур хочешь, нет, вон акулы, да, это, это, типа, это тунец, так я понимаю, да, вот. Выбор креветок, кальмар, кальмар, кальмар. А здесь рыбу разделывают активно, сейчас еще немножко не время, местные жители подтянутся позднее, и тогда здесь закипит работа. Так ловко и уверенно он работает ножом то есть видно что человек этим занимается давно как он жабра раз одним движением и убрал тот парень вон тунца раздел большого буквально за несколько минут да это вот нашу рубу разделывает Сейчас я беру. Сейчас я говорю. Сейчас я говорю. Вот как и как я ожидаю, что это. 15 минут. Okay. Okay. Okay. Okay. А вот и оптовая торговля. Рыбаки, похоже, привезли. Но рыбаки э, почему-то выгружают -то с автомобиля. Идут не очень активные торги, но первую рыбину уже купили. Как-то вот так вот из одного ящика вывалили и купили всего одну рыбину, но это ведь не розница. Так, похоже кто-то уже еще купил, видите, забирает парень, сейчас кто то отнесет. Да собрал всех акул, вот всю рыбу, значит, что-то, скупил весь ящик. Солнце садится, мы закончили приобретение рыбы и фруктов. Сейчас вот как-то надо добраться до отеля. Задача, наверное, не из легких, вот как растут. Финики.